Привет, любители Немиркин психологии! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сказать вам большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала состоит в том, чтобы сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что давайте начнем. Был ли у вас опыт, который ранил вас в самое сердце? Воспоминания о нем причиняют вам боль до сих пор? Если да, то, возможно, вы эмоционально ранены. Эмоциональные раны ⁇ это, по сути, эмоциональные или психологические травмы последствия которых могут негативно сказаться на вашем физическом и психическом состоянии. Они могут включать в себя множество переживаний, таких как разбитое сердце, эмоциональное насилие, предательство и многое другое. Поэтому вот семь признаков того, что вы можете быть эмоционально ранимы. Первый – воспоминания. Знаете ли вы, что многие люди, пережившие эмоционально травмирующие события, испытывают после этого флешбеки? На самом деле существует два типа воспоминаний – явные и скрытые – Явные воспоминания в большей степени основаны на памяти и представляют собой ощущение, когда вы вновь и вновь переживаете события. С другой стороны, скрытые воспоминания в большей степени обусловлены эмоциями и похожи на необъяснимую чрезмерную реакцию или бурный всплеск эмоций. Второе. У вас низкая самооценка. Эмоциональные раны причиняют боль и могут заставить вас сомневаться в своей самооценке. По словам психотерапевта Трейси Хатчинсон, обычно эти эмоциональные раны связаны со словесными оскорблениями и обидами. Поэтому, вспоминая те события, вы можете чувствовать себя маленьким, никчемным или опозоренным. Возможно, ваш разум переваривает это событие, разрушая вашу самооценку, чтобы понять, что с вами произошло. Однако при правильном лечении вы сможете обрабатывать свои эмоциональные раны таким образом, чтобы не сомневаться в своей уверенности или самооценке. Номер три. Вам трудно контролировать свои эмоции. Вы начинаете злиться по пустякам и неожиданно выходить из себя. Вам трудно успокоиться даже ночью. Это может быть признаком эмоциональной раны, поскольку из-за эмоциональных ран очень трудно восстановить контроль над эмоциями, которые были травмированы. По словам психолога Мелани Гринберг из журнала Psychology Today, эмоциональные раны часто повреждают миндалины и префронтальную кору головного мозга, которые являются двумя областями мозга, в значительной степени отвечающими за регулирование эмоций. Номер 4. Вы обнаружили, что питаетесь на нервной почве. Вы когда-нибудь замечали, что временами съедаете что-нибудь непроизвольно? Во время стресса, боли и дискомфорта часто возникает эмоциональный перекус. Это может быть связано с тем, что пища высвобождает в мозге химическое вещество дофамин, вызывающее чувство удовлетворения. Прием пищи может дать вам ощущение контроля над ситуацией или отвлечь вас от прошлых переживаний. Однако важно распознать это в себе, потому что эмоциональное заедание может привести к различным расстройствам пищевого поведения, которые могут нанести вред вашему организму. Номер пять. У вас нестабильный график сна. У вас были проблемы с засыпанием или проблемы с тем, что вы спите слишком много, просыпаетесь в любое время поздно ночью? Весь этот хаос вокруг вас может быть причиной вашей эмоциональной раны, поскольку травма может влиять на ваш сон различными негативными способами. Вы можете видеть кошмары или испытывать тревогу по ночам, когда ваш адреналин может заставлять вас быть бдительным и бодрствовать, в то время как вы должны спать. Номер шесть. У вас на сердце лежит груз. Бывает ли вам грустно ни с того ни с сего? Стали ли вы плакать по пустякам? Другим основным признаком эмоциональной раны является сильная печаль. Глубокую боль трудно переносить, а если она продолжается долгое время, это может привести к эмоциональному бессилию, когда вы внезапно переходите от сильных эмоций к полному отсутствию чувств. С обоими этими вариантами трудно справиться, и они вполне могут быть признаками эмоциональной раны. И номер семь. Вы чувствуете себя в одиночестве наиболее защищенным. Проводя время в одиночестве, чувствуете ли вы себя спокойнее и безопаснее всего? Эмоциональные раны могут вызывать проблемы с доверием и мешать чувствовать себя уверенно рядом с другими людьми. Это может привести к тому, что вы будете избегать общественных мероприятий и много времени проводить в уединении и даже начнете изолировать себя. Хотя в данный момент вы можете чувствовать себя лучше всего в одиночестве, помните, что социальная изоляция может нанести много других повреждений вашему эмоциональному благополучию. Считаете ли вы, что имеете эмоциональную рану? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопочку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно тоже может быть полезно, а также подписаться на канал Немиркин для получения новых материалов. Ссылки и использованные исследования добавлены в описании ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.